Всем привет, на связи мистер офицер. продолжаем играть в игру Ori and Bill of the Wisps И остановились мы с вами вот на этом моментике А что это за моментик? А это у нас новая локация Заросшие Недра Здесь мы в прошлый раз сюда попали, попали мы сюда Спросите, вы как, да? Вы не знали, как мы сюда попали, в общем... Попали мы вот сюда в лощину Волока, вспомнил я, что здесь тут какое-то непонятное место, которое типа закрыто, думаю, ну окей, схожу, вдруг по заданию все это дело откроется, мы же двигаемся дальше. И реально я пришел, и мне открыли ход, и я такой классный, зашел сюда, а тут все печально на самом деле, здесь темнота, которая нас просто убивает. И нам приходится тут искать различные места, где есть всякие светлячки, всякие жители, которые здесь светятся, и за счет этого жить, за счет этого жизнь. Мы тут вот с вами пооткрывали новые испытания, которые тут временные. пособирали всякую фигню, духи, не духи, дополнительные ячейки жизни, пособирали осколки, не осколки. Вот такой, кстати, осколочек подняли. Волна духов... Ну и как-то вот сейчас вот я не знаю, куда идти после волны духов. По идее, нам вот, наверное, сюда нужно двигаться. И тут, походу, как нам показывают, мы прошли на 54%. Понятно, что мы тут что-то не подсобрали, но я думаю, тут еще большая эта пещерка. Вот здесь какой-то ходик, здесь какой-то ходик, здесь вот ход, который мне пока непонятно, как туда попасть. И вот здесь, судя по всему, вот какой-то есть ходик, и вот здесь вот. Но, блин, как сюда пробраться? Вот сейчас мы будем разбираться с этим делом. Потому что вроде бы как свет-то есть. Так, успокойся, я хочу жить. Успокойся, я тебе говорю, я жить хочу. О, Люпа, ну хоть ты здесь. Э, привет, жутковато здесь, а? Или только мне так кажется? Блин, как ты сюда забрел-то сам? Я не понимаю, что ты тут делаешь? Мне кажется, тебя бы уже тут вынес, и как ты, как ты, кто ты, блин, объясни, пожалуйста. С одной стороны, тьма из-за упадка опустилась довольно жуткая, а с другой, лучше уж тьма, чем то, что в ней сокрыто. Кстати, пока ты здесь не желаешь приобрести карту за 62 искры духовного света, конечно, купим, благодарю. Давайте посмотрим, что он там у нас... Откроет. Откроет, я думаю, нам... Ух ты, юх ты. Ух ты, юх ты. А это что за ход такой интересный? Ну, как я и говорил, тут, походу, видите, бим бум бым Блин. Пипец, конечно. Кишка, здесь кишка. Которую мы, походу, что-то будем -то находить. Вот какое-то здесь вот место интересное, да? Говорят нам. Что-то мы там получим прям. А здесь, э, по факту, мы в тупике сейчас находимся. Здесь что-то делать смысла вообще никакого нету. Э, как попасть сюда, сквозь заросли, чтобы огонек поднять? Хрен его знает. Блин, это пипец. Здесь вот есть кишка, в которую тоже нужно как-то попасть. Ёпта. Я не знаю, как тут быть, что делать, но мы сейчас, походу, будем с вами сегодня чудить дальше, как в прошлый раз. А... Должен признать, я очень рад тебя видеть. А это тут беспроводной мрак кругом. Сил уже нет его терпеть, даже ради карт. Блин, но Не терпел бы ты, а? Побежал отсюда куда-нибудь. Блин, тут я вообще не вижу пока... Ни разу возможности скрыться, спастися. Ладно, карта у нас открытая. А, отлично, Люпа исчез. Классно, он реально убежал. Вот это меня радует. Так. Здесь прям по Любасу вот так надо сделать. М -м -м. Вопрос дальше, куда подниматься? Подниматься выше надо. Блин, забодали вы меня, честно. Или, может быть, этот весь рой должен меня преследовать. А может быть, так и реально должно быть. Так, не надо меня кушать, пожалуйста. Не ешьте меня, я невкусный. Так, ну вот мы на свету. Здесь мы уже Были. Нас там потом съела темнота. Как туда попасть-то, вопрос. Все. Работит ты пропадом. Реально вообще света нету. Как в эту кишку-то попасть? Я жить хочу. Вы что? Творите. Индибобрики. Блин, нам игра говорит, давай беги отсюда, потому что здесь мы тебе подсветить ничего не можем. Это какой-то пипец, честно. Я не хочу так играть. Ты что нам хочешь сказать? Ладно, сейчас он улетит лестнице. Короче, все-таки есть, наверное, возможность. Так, ну ладно, ты меня до сюда доведешь, а дальше. И что ты мне показываешь тут? А ты просто показываешь. О, спасибо, спасибо тебе. Поглотить свет. Уху! Ура! Я что-то смогу. Так. Вспышка. Вы освоили новое умение. Привяжите его кнопки X, Y или B и удерживая LT. Так вы начнете светиться и носить врагам урон. Энергия при этом истощается. Эм. Понятно. Давайте посмотрим эту вспышку. Вспышечка, да? Давайте на Бешечку а, проверим. О, -о, О, Прикольно! Прикольно сделано! Классно! А нефиг меня долбить! Ой, ой ой я знаю, с чем это грозит. Это грозит тем, что мы можем в пещерку зайти. Хи -хи -хи. Так, классно. Так, выше я не могу. Энергия реально у нас истощается. Если мы передвигаемся. чем мы еще там можем сделать? А ну прочь. Будем светиться. Вот это классно. Это реально классно. Так. Ого. Я думал, все плохо, а все хорошо оказалось. Так. Как быть-то теперь? Нам нужно двигать. Двигать сюда, да? Здесь пособирать. Блин, ну все, я папка-нагибатор. Теперь. На те мне вообще пофигу, на всех. Э -э -э. Так нам нужно вниз и отсюда добраться сюда, здесь все забрать, потом подняться сюда, здесь, ух, елки зеленые. Не все так просто, как вы думаете. По идее, бы еще испытание пройти. Я Макарек, вы что серьезно будете сейчас? Будете меня тут преследовать что ли? Вы чё? Чихнул даже. Ой-ой. Так. ой ой зря я это походу сделал, да? Походу зря. Или не зря, сейчас посмотрим. Блин. к к ка гадость Так, дерево, да? Временно на икс. Так. Есть контакт. Ой, горликова руда, спасибо. Тут прям нужно быстро двигать лапами своими, иначе все будет плохо. Блин, я не успеваю, у меня заканчивается все. Все это волшебное действие. И ⁇ Это пипец какой-то. Где мне взять энергию? Пумпец. Не, -е -е, братья, сестры, я туда не смогу, походу. Блин, тут что, вверх подниматься? Под сохранения тепать. Ну, походу, да. Походу, через сохранение все это делать. По-другому никак. Не хочет нас игра. По-другому не хочет нас игра. Так, ну все, я на подходе. Ай. На подходе... Да, бэйба. Ну и тут опять мы можем нажать бишечку. И все И не волноваться. Особо. Не, нам надо... На сохранение... Блин, как меня бьют эти гады, да? Вообще капец какой-то. Все, я сохраняюсь. И восполняюсь. Фью. Так, ну что, есть возможность у нас сбегать сюда. Ну, просто, блин, туда что-то припрыть. Припрыть-то -при есть, в принципе. Может, есть смысл. Давайте, давайте, нам тут... Блин, я ж потратил все, да? Блин, какой ты долгий, Ори. Нет. Ага. Как я в прошлый раз навёз, это нормально. Все, давай, давай, брат, брат, брат, брат, бежим, бежим, бежим. Светляк нам светит. Я не знаю, зачем это сделал. Я сделал это, чтобы сделать. Ой, светляк, ой, светляк, свети, пожалуйста. Все, молодец. Отлично. Я не туда попал, куда хотел. И... Ага, подсветил, подсветил меня. Блин, как-то по-другому надо тут двигаться. И тут вообще нужно вот это подсобрать все. здесь вот еще посмотреть, что есть. Туннельчики. Ну походу ничего, но просто мы по крайней мере там побываем. Ладно, давайте сгоняем сюда, раз он нас сюда привел. По братски по нас привел. Так, вниз, да? Давай. Иди. Иди нас, пазязя. -а так, ну что я пролетел, да? Где тут выше, да, ход? Отлично, ход есть. Быстренько бежим. Ты светишься? Ты что, дух? Я ловила светлячков, но они все время от меня улетают. Вот бы посадить их куда-нибудь. Да, они куда-то реально улетают. Поэтому... Поэтому все вот так вот. Блин, что делать? -то? Тут вроде свет есть, классно. Какая-то вода странная по цвету, тоже интересно. Блин, тут не пройти, да? Это мы типа должны снизу все проплыть, подняться сюда и здесь сломав все это дело сделать. Я понял. Я понял. здесь бесполезно что-то смотреть ой рыбки-рыбки-рыбки мыслим мы не можем так рыбки я сказал рыбки но я здесь Ее рыбки больше вас нету. Бах, бах. Здесь мы что должны найти? Блин, а чем мы тут должны найти-то? Как туда попасть? Самое главное, как туда попасть? капец какой-то. Серьезно, я туда не могу попасть. По еще ниже надо. Ой-ой-ой! Убью -ой -ой. нафиг. Есть фрагменты чеки энергии. Вы нашли его. Вы крутой, вы молодец. Классно. Спрыгиваем вниз. Ускоряем свою... лаунческую способность. Да, эта штука бьет уроном, это круто. Это очень круто. Так, тут вот, типа... Можно вынырнуть и... И что-то типа открыть, да? Окей. Спасибо. Спасибо. Я рад. Этому. Пока, рыбка. Да нефиг на нас нападать. Вот я так играю то нападает все нападают я так полагаю снизу нифига правильно так что это боевое святилище елкиш зеленые всегда мечтал о нем Все, пойдемте в святилище я могу сказать сим сим откройся блин да ямба тут надо мощь все мыши убили мы Так, пока. Угомонись так хил есть Юбы. Хил Ай-ай-ай, давайте вот эту турельку поставим. Ого! Вот это мне нравится. Ничего делать не надо. Я... Перед свистой и Хильсия. Пока ой классная вещь а. улучшение ячейки для осколков теперь вы можете одновременно использовать больше осколков вот это моща и что мы поставим сюда да? волна духов духовный свет вот эту штуку мы поставим да ну и получается духовный свет это вот наша спас ability которая вспышка что ли так получается мы теперь труп папки папки оп все прощайте мамки папка уходит отсюда так что мы можем сделать да ничего бежим нафиг отсюда давай ты светишься я помню ты это все говорил поэтому пойдем отсюда этот гад нас куда-то сюда приведет. Блин, нам надо вверх за травушкой-травой. Вообще пофиг, куда эта фигня нас поведет. Мне надо вверх, да? Блин, самоуничтожение. Completed. Эм, тут как, да, быть? Блин. Блин, блин, блин. Здесь придется только так забираться. Дружище, жиш. Идем. Стоямба. Не, все правильно. Все правильно, но я сюда не могу попасть. Классно. Так, если мы сюда вниз падаем, то повреждаемся. Ну, как оказалось, нам не надо было вверх епать. Окей. Теперь нам нужно забираться вверх здесь, да? Блин, это пипец какой-то. Вот здесь я сейчас место... Место посмотрю. Ой, зайц, спасибо большое. По красоте. прям По красоте. Классно. Эм. И типа я здесь. А разрушить можно с той стороны. А, ну это пипец какой-то. Это какой-то пипец. Ну что, собираем здесь. Что можем? Тут, конечно, бредятина полная. Но я с этим ничего не могу поделать. Здесь, значит, вверху... Бесполезно. Просто сами ломаются и все, как и я вот тоже беру сам и ломаюсь. Эм. Так, есть контакт. просто сам просто сам как туда подняться-то вопрос интересный блин воздуха там нифига никакого нету загадочка так тут что мы можем сделать фига еще выше можем подняться сюда но мне нужно вот здесь пособираться Просто, чтобы свет нам был да но нам свет уже Свет нам уже не над спасибо а я -а я -а -а -а -а -а, тихо тихо тихо тихо почему башка Вообще пофигу, то есть мы за хилом так не слезем? Ай, ай, ай. Ой, ё-моё. Загадочные семьи, вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Гады вы, гады. Чё за нафиг происходит? Паучки. Паучки вы всякие. Блин. Неудобно, неудобно, очень неудобно. Uh... Лично. Теперь то что делать? Теперь то как-то надо вот здесь вот подняться, забрать это все дело. Здесь забрать. И здесь забрать, блин. Вот дела. Ну, в общем, давайте вот в это место сходим, там пособираем все, а потом уже будем тогда по-другому делать. Раз такая ерунда пошла. Ох, ё, вот это классно. Так, ну а здесь что у нас? Здесь у нас вот или туда, или сюда. другого елки зеленые другого не дано да Все я хочу сохраниться бада бум отлично и основа бодр и силен полон энергии и вот так могу сделать заросшие недра, да? Что у нас тут? Сквозь заросли. А, то есть вот тут мы должны огонек найти, да? Просто так бы мы его и не смогли поднять. Поэтому вот так вот все и произошло. Ой-ой-ой. Что это за гадость там была? Ух ты ж, елки-зеленые. Что тут творится? Такие букашечки, какашечки. Да, елки-зеленый. Ну что ж ты будешь делать? С тобой драться придется. ой -ё. Э, куда это я упал? Карта мне нужна. А, вот куда я упал. Мне нужно вверх подняться. И птить. Сюда или туда вверх? Дай ты не то. Так, мне нужно вот эту хрень. И мне нужно вот эту хрень. Так, вот эта штука у нас появилась зачем-то. Да блин, я не то жму. Что с ней происходит? Я не понимаю. А, она тут вообще, да? А пять, Прям рвет и мечет. Эм. Съели нас, да? Далбис. Окей. Я прав, да? Я был прав. А здесь-то что будет? Получай. Что за нафиг? Я не успел, да? вот тут надо вспышку темень да ты такая ага конечно хрен тебе я хватит со мной драться. О -о -о -о. О -о -о -о. вот это победа. Ну гадство. Конячек е, ты с нами. Спасибо тебе, дух. Теперь я свободна от таков искажения, что не давали мне мыслить. Теперь она уйдет из этих недр. Ух ты. За равновесие всем нам нужен свет, даже тем, кто живет глубоко под землей. я рад если он не то вскоре угаснет на век солнышко сова наша судьба чтобы постигла заросшие недра ждет весь нивен. Упадок нарастает, но благодаря тебе мы обрели надежду. Тыщи остальные огоньки. Хорошо, мы все сделаем. Вы нашли новый огонек, глаза, леса. Максимальный запас жизни там что-то увеличен сквозь заросли. Задание не выполнено, долейте мору. О, это мора была? Ух ты ж елки. Говорим с морой, что она скажет? Малыши закрыли врата над недрами. Это хорошо. Малыши какие-то. Хорошо и то, что они прислали тебя за светом. Я украла его, когда была не в себе. Свет должен светить там, где его видно. А эта тень пусть живет там, где прель и пауки. Это все, что она может нам сказать. Окей, окей, окей. Это пауки тут непонятные. Чем можем тут еще поискать, найти вообще, что мы можем тут делать. Интересно, конечно же. Я думаю, это будет и вам и мне интересно дальше. Поэтому, поэтому, поэтому. Поэтому давайте на этом мы сегодня закончим. Вот, в следующий раз э, я ставлю на такое, на закусочку вот это место. И... Блин, наверное, вот это мы все с вами соберем и, скорее всего, пройдем испытание времени, чтобы получить побольше очечков духа и быть папками нагибатором да и, по сути, заросшие недра мы пройдем с вами, наверное, сразу на 100%. Но я надеюсь на это. Вот, а с вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем пока, ребятки!